Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лен Смирнова, я как всегда продолжаю делить с вами информацию, сегодняшнее видео по боксу, где нам абсолютно без вложений дают возможность на просмотр сайта зарабатывать биткоин с это, называется криптовин, кто здесь работает, вспоминайте, заходите, собирайте сатохи и выводите. Бог замечательный, работает, платит. Сегодня я сделала очередной вывод. О, два часа назад. 2943 биткоин сатоши комплект. Значит, что здесь кто выводит до 1000 биткоин сатошиков, платит инстант. Если такая сумма, как вот у меня, ну почти 3000, то вывод обрабатывается вручную. Понимаем это. Кто не знает, вот здесь баннеры, если надо. Всевозможно. Также реферальная ссылочка. Вот она ваша находится. Здесь вкладочка «Вывод». И, и и что баланс у меня, естественно, по нулям, так как я ставила на вывод. И здесь серфинг сайтов. Вот он. И кран. Кран собирается раз в 15 минут сбор. Давайте я вам покажу вывод. Перейдем на Falcet Вот он, друзья. Криптовин. Видим, да? 2943 биткоин Сатохи. 21 июля 2022 года. Шикарно все платит. Так что кому интересно, работайте, друзья, зарабатывайте. Но неинтересно, пройдите мимо. Всем удачи, всем пока.